Привет, друзья! Сегодня будем заправлять картридж Samsung 504. Внешне он очень похож на HP 540 или Canon 045 no 054 Для заправки нам понадобится плоская отвертка, крестовая отвертка, а также салфетка и чип, который мы будем менять. Добро пожаловать на канал СамСвеМастер. Здесь вы найдете подробные инструкции по заправке картриджей, а также ремонту принтеров и инфу. Подпишитесь на канал, оставьте комментарий, поставьте лайк. Итак, приступим. Для начала с двух сторон надо снять пружинки. Для этого вставляем отвертку плоскую в пружинку. И стягиваем ее с зацепом. Также советую взять какую-нибудь коробочку для винтиков и пружин. Вот сюда мы будем все собирать. С другой стороны также вставляем отвертку в пружинку и стягиваем ее с зацепом. Теперь откручиваем по два винта с каждой стороны. После этого поддеваем в местах зацепов и снимаем боковые крышки. Сначала одну, затем другую. Также подцепляем зацеп вот в этом месте. И снимаем ее. Затем разделяем картридж на две половины. Снимаем фото барабан. Снимаем вал заряда. а также валочистки и высыпаем все содержимое бункера отработки затем если есть специальный пылесос можно пропылесосить если нет просто чистим кисточкой Протираем чистящий вал. Ставим на место. Затем вал заряда протираем сухой салфеткой. Также ставим его. И затем и барабан аккуратно протираем сухой салфеткой вставляем с одной стороны затем с другой эта половина картриджа готова берем другую половину картриджа со стороны контакта откручиваем еще два винта Снимаем крышку с контактами. Под ней находится пробка, которая закрывает отверстие для засыпки тонера. Вынимаем эту пробку и высыпаем остатки тонера. Делается это для того, чтобы не смешивать тонеры, которые мы засыпаем, и который остался. Так как иногда они бывают не очень совместимы и приводят к дефектам при печати. Затем с другой стороны откручиваем еще один винт. Снимаем направляющую вал проявки, затем снимаем вал проявки. Не потеряйте. И теперь можно снять дозирующее лезвие. Откручиваем еще два винта аккуратно снимаем дозирующее лезвие и еще раз высыпаем остатки тонера. Затем если есть пылесос специальный, можно пропылесосить. Если нет, просто чистим кисточкой или салфеткой. Теперь проверяем дозирующее лезвие на наличие налипаний на нем. Если они есть, аккуратно их счищаем. После этого ставим дозирующее лезвие на место и фиксируем его винтами. Вставляем с одной стороны втулку, затем протираем вал проявки сухой салфеткой, с другой стороны одеваем на него другую втулку и ставим его на место. Затем одеваем на вал проявки направляющую и фиксируем ее винтом. можно засыпать тонер. Берем совместимый тонер, встрахиваем его и засыпаем через отверстие. Я засыпаю обычно примерно на две трети к емкости. Закрываем отверстие пробкой, ставим крышку с контактами и закручиваем в нее два винта. Прокручиваем вал проявки. Слой тонера на нем должен быть ровный, без полосок. Эта половина картриджа тоже готова. Приступаем к сборке. Соединяем половины картриджа. Прежде чем поставить боковые крышки на место, надо заменить чип. Извлекаем старый чип, берем новый, вставляем его. И после этого ставим боковую крышку на место. с другой стороны также одеваем боковую крышку И затем закручиваем в них по два винта. Теперь берем пружинку, вставляем в нее плоскую отвертку. Одним концом надеваем ее на зацеп и натягиваем на второй зацеп. Пружинка одета. Также поступаем с другой стороны. Вставляем. Надеваем на зацеп. И натягиваем на второй зацеп. Теперь картридж полностью готов к работе. Проверяем, как вращается фотобарабан. Можно оставлять его в принтер. Если понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал. И оставляйте комментарии. Обязательно на него отвечу. Будьте счастливы и здоровы!